Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами 100% результативным рецептом, по которому делаю рыбу я. И это действительно очень вкусно. Это подходит и к праздничному столу, и красивую подачу с ним можно сделать. И, в принципе, просто так это очень-очень вкусно. Делать это, как всегда, это несложно. Это все просто, занимает минимум времени, а посмотрите какой результат, какая сочная получается рыба, это очень круто. В этот раз у меня два вот таких вот морских окуня, не очень больших, вот эти вот перья острые я срезать не буду, пловцы вот эти. Они во-первых жесткие и смысла нет, потому что все равно я потом буду отделять мясо и мне удобнее даже будет его отделить, если я не буду срезать пловцы. Я смешиваю соль с перцем произвольные пропорции, в зависимости от размера рыбы смотрите, по своей рыбе. У меня два небольших ломтика лимона. Никаким соком лимона сверху поливать не нужно. В рыбу вставлять лимон тем более не нужно. Просто сверху смазываю со всех сторон лимончиком. И затем точно так же со всех сторон натираю солью с перцем. Больше никаких специй здесь не нужно. Нам понадобится морковь, маленький корешок, кусочек сельдерея. И луковица лук нарезаю просто полукольцами не тонко а морковь и сельдерей натираю на крупную терку первым на сковороду отправляем пассироваться лук буквально на пару минуточек чтобы он начинал становиться прозрачным и затем к луку уже добавляем морковь и сельдерей пассируем несколько минут до такой легкой мягкости и чтобы овощная масса отдавать начала свою сладость Отрезала два вот таких вот больших куска пергамента, которые я буду заворачивать. Так как рыба у нас будет в папильотках, свернутый пергамент, собственно, это и будут наши попельотки. Четверть овощной смеси выкладываю на пергамент, примерно так по форме нашей рыбки. Наверх укладываю рыбку и второй четвертью овощей покрываю. Вторая половина овощной смеси у меня пойдет на вторую рыбку. Я их буду делать отдельно, не в одном конверте. В бумаге это совсем не то же самое, что в фольге. Чтобы рыба была еще вкуснее и сочнее, где-то столовую ложку либо сливок, либо сливочного масла. Сверху можно положить просто кусочек сливочного масла. И так эта рыба станет еще более нежная и вкусная. Собственно, сливочный вкус здесь придает еще и корешок сельдерея. Это правда очень вкусно. Заворачиваем с трех сторон. Минимум три подворота, чтобы у нас пергамент не раскручивался. Можно вообще с крепкой прищепить. И отправляем эти конверты в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов на 15-20 минут. Больше рыбки не нужно. Она должна просто полностью посветлеть у вас внутри. Побелеть и проготовиться. И начинаем отделять. Можно подать вот такую вот попеледку каждому сразу на стол, но я вот так вот вам покажу сейчас, насколько по получилась сочная рыба. Подрезаю со стороны хребта филе и просто разворачиваю. мяско очень хорошо отделяется. Затем просто снимаю хребет, подрезаю мясо возле хвоста и здесь уже отделяю перышки. Вот эти плавники, они прекрасно отходят, если учитывать, что мы их не срезали. Убираем верхние плавники и нижний плавничок. Все, и вторая часть филе у нас тоже готова. Это правда очень вкусно и очень сочно. Рыбка получается просто безупречная. Очень классный рецепт для морской рыбы. Обязательно пробуйте и жду ваших комментариев внизу и пальчики вверх. А с вами, как всегда, друзья, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.